Какое знаменитое здание Америки было сдано мошенниками в аренду в 1925 году за 100 тысяч долларов? Белый дом. Какая валюта используется в Мьянме? Кьят. После Октябрьской революции в Якутии совершенно не было денежных купюр. Решили проблему, найдя на складе небольшой запас этого предмета, который и назначили деньгами. Винные этикетки. Сколько автографов можно найти на украинской гривне? 5. Автомобиль какой марки является самым дорогостоящим серийным авто в мире? Бугати. Основатель компании Грейлок, которая стояла у истоков Линк ДЛН Рид Хоффман Экономика какой страны является самой крупной в Европейском Союзе? Германия Когда был заключен первый официальный контракт по обмену валют? в 1156 На денежной купюре какой страны был изображен мальчик, летящий на гусе? Швеция. Британский фунт стерлингов по трехбуквенному международному сокращению валют системы SWIFT обозначается ГБП GBP Какая страна чеканит монеты номиналом 1 евро с изображением стилизованного де дерева на аверсе? Франция. В ресторане Golden Гейтс порция из 8 штук этого лакомства обойдется вам в 2400 уе. Пельмени. Что такое доход на душу населения? Среднестатистический доход, получаемый отдельно взятым лицом в стране за год. Кто были первыми конкурентами банков? Храмы. Кто из ныне превоспевающих спортсменов бросил учебу Тайгер Вудс? Как на Русина оказывали за порчу и подделку денег, заливали горло. «Английская золотая монета, отчеканенная во времена английского сотружества в 1656 году. Броуд. Эмиссия необеспеченных денег – это фидуциарно». Этот материал, считали врачи, может излечить от заболеваний кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, горла, поэтому часто в лечении применялись монеты из него. Что это за материал? Золото. Какое достоинство имеет оранжевая долларовая купюра? 100 тысяч. Назовите имя легендарного героя, который все, до чего дотрагивался, превращал в золото. Мидас. В какой стране отсутствует программа защиты инвесторов от финансовых мошенников? Германия. Для какой инфляции характерны темпы роста цен не более 10% в год? Ползучая. В каком регионе мира соль являлась формой валюты в средневековье? В странах Африки. В каком веке смогло прижиться в России ипотечное кредитование? 18 век. кто изображен на однодолларовой банкноте Диснея? Микки Маус Как звали автора исследования о природе? Адам Смит Как называется прибыль государственного бюджета то есть превышение доходной части надрасходной. Профицит. Как называлась французская золотая монета достоинством 20 франков, чеканившаяся в период с 1803 по 1914. наполеондор в каком году появилась первая реклама банковских услуг 1731 в каком году создан международный валютный фонд 1945 Кому принадлежит известнейший афоризм «Время-деньги»? Бенджамин Франклин Какая валюта используется в Израиле? Новый шекель Килограмм самой дорогой пряности в мире, изготовленной из тычинок растения семейства крокусовых, стоит 6 тысяч долларов. Как называется эта пряность? Шафран. В каком веке смогло прижиться в России ипотечное кредитование? 18 век. Как в народе называют новозеландский доллар. Киви. Этот налог существует на Балиарских островах. Солнцем. у кого из героев пушкинского Евгения Онегина был головной убор с названием идентичным денежной единицей Венесуэлы. Евгений Онегин. Как называются затраты, произведенные исполнителем в рамках договора и подлежащие возмещению заказчикам? Допустимы. Кто был пионером франшизы? Рэй Крок.